Ну и наш эфир продолжает радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Сегодня ты у нас в студии. Да, у тебя, день, у тебя так или иначе будет собеседник. Да. Буквально через минуту что-то там минуту у нас. Через будет, но пока я гляжу на тебя. Да. То есть. Ну, пока ты смотришь, такой... уже обращаешься к нашим слушателям, да, зрителям. Да, Ну и помимо того, что я поприветствовал тебя, конечно. Добрый день, дорогие наши слушатели. Итак, очередной выпуск радиоблога. В эфире и э, сегодня, прежде чем э, я начну разговор с моим э, собеседником, которого вы часто э, слышите на передачах радиоблога и в личном нашем подкасте, который называется ТВ Клуб Континент. Так вот, это блогер Михаил Гирштейн, но пока мы с ним устанавливаем связь, я буквально несколько слов хочу рассказать. Я думаю, что те, кто получает рассылку э, интернет-гazеты газеты Континент-УСА а также те, кто заходит к нам на, в наши фейсбучные группы, не пропустили одного материала, который я э, ставил буквально несколько дней назад, а это именно материал о предвыборном митинге президента Дональда Трампа, который проходил в Милуоке. Вот на этом митинге мне э, довелось э, аккредитоваться туда и... Как говорится с места событий наблюдать за происходящим я хотел поделиться своими впечатлениями их было много но я о самом главном о том что во первых за люди там были уже за два часа до начала мероприятия мы видели э, почти полный зал люди при поднятом хорошем настроении в кепках мага и так далее так миша появился да алло да. миша да ты со мной да. хорошо я все-таки до расскажу а потом мы начнем продолжим нашу вечную тему нашу вечную волынку заведем по поводу импичмента так вот значит на этом мероприятии если кому интересно почитает больше а в принципе что меня порадовало нормальные лица воодушевленные происходящим скандирующие former years то есть еще четыре года скандирующие USA, это люди которые относятся к своей стране с любовью с уважением и наконец много молодежи что совершенно для меня если честно было неожиданным много молодых лиц и тоже в приятных вполне себе нормальных и никогда не верьте когда вам скажут что наша молодая аудитория это исключительно аудитория сенатора берни сандерса это чушь мы знаем да у него есть свои поклонники но я увидел своими глазами как много молодежи пришло поддержать президента трампа и как много молодежи желает чтобы он продолжил свою работу на этом посту хорошо на этом я вот эту прелюдию свою закончу. Миша, давай-ка мы э, тогда к нашему насу... Ой, извините, насущному да. вопросу. Да. К, к, нашим, к нашим баранам. Ну, к да. баранам, овцам, я не знаю. Но там были и те, и другие среди этих семи человек. <с <с вот, да. значит, а, но я тоже хочу сказать, что благодаря тебе я, наверное, смогу поучаствовать, благодаря континент-медиагруппе я, наверное, смогу поучаствовать 28 числа в такой же э, тусовке в Нью-Джерси, что, в общем, само по себе э, достаточно знаковое событие, потому что э, президенты, кандидаты или президенты республиканцы в Нью-Джерси особенно не балуют, потому что э, это такой демократический штат. Но в этом году ситуация немножко э, изменилась, э, в чем э, большая заслуга сената, не сенатора, а кандидата в сенаторы от Республики республиканской партии а, Хирша-Синха, а вот, потому что в Нью-Джерси, как известно, очень а, высокий процент индийского населения, и они, а, к счастью, в основном республиканцы, и поэтому очень а, есть, есть достаточно серьезные шансы, что Кори Букеру покажут нас дверь. Это было бы неплохо, на самом деле. И чуть-чуть еще хочу сказать, что это в округе вот этого одного из двух демократов, которые проголосовали против импичмента, это Джефф uh, Ван, Вандрю, uh, по-моему, так его зовут, uh, и он uh, как раз уже сказал, что он, он станет республиканцем, и уже на этот, uh, на эту, uh, встречу 28 на, на этот митинг 28 января уже uh, раздали 100 тысяч билетов. Ну, Миш, мне, кстати, будет очень интересно услышать, когда ты сходишь, именно вот э, твое впечатление и плюс о том, сколько там я, будет я, молодежи. Я потому что так туда не попадешь уже. Я понимаю. Ну, кстати, в, в Милуоке тоже достаточно тесно было. Э, первоначально, я уже говорил, там за два часа уже, по-моему, три четвертых зала было заполнено, а потом к концу подошли все остальные, и, и надо сказать, что да, что на меня публика, вот, вот, которая была внутри, произвела хорошее впечатление, чего не сказать, что, которая была снаружи, провожавшая нас оттуда выходящих всевозможными неприличными словами, барабанным боем, ну и так далее. Ну, как говорится, я, я им желаю на этом холоде также и стоять и, и протестовать до, до какого-либо пришествия. Ну, так оно было. А про неприличные слова, кстати, если чуть-чуть отвлечься, опять-таки, потому что импичмент это достаточно, хотя и, может и интересно, но скучно. Трамп пару дней назад принимал в Белом доме победителей студенческого чемпионата по футболу, эту команду LSU, это Луизиана что ли, наверное, вот. и он выступил как положено там с небольшой речью. И сказал, что они, говорит, по... ну, коснулся, конечно, импичмента, они, говорит, они, говорит хотят, говорит, меня, мне, говорит, объявить, мне, говорит, сукину сыну объявить импичмент. И и, оказалось, и опять это оказалось плохо. То есть если уж он сам себя так назвал, это все равно оказалось плохо. Нет. <свят> Кстати, в Мелоке он интересную фразу сказал, да. что говорит, знаете, если бы я сказал, что стены не надо, ее бы давно уже построили. <свят> <свят> ну, да -да, нет, <свят> То ну, есть -то он, он многому выписал. Пародийный. <свят> это сайт BabylonB, ага. который написал когда-то, что вот сейчас Трамп согласился, что его импичмент, говорит, после этого его, его решили все все демократы вы были тут же из гонки за президентство на будущее, потому что не согласились с этим его решением. Вот. Но это, к сожалению, Бабилон Би пытается быть смешным, но но жизнь она его перебивает очень часто. И возвращаясь к импичменту. Сама одна история с золотыми ручками на серебряном блюдечке чего стоит, да, то есть в среду, когда Пелоси наконец-то после четырехнедельного ожидания подписала передачу статьи импичмента в Сенат, это все происходило в торжественной остановке. С этими, как я написал, с песнями и плясками И все были радостны и довольны Она там надела какое-то красивое цветастое там платье или костюм И, и лежали такие красивые-красивые ручечки с ее подписью вот С ее там этой памятной какой-то надписью И на серебряном блюдечке буквально и стоило это удовольствие 15 тысяч долларов, mm -hmm. естественно, наших кровных, <с заплаченных <с налогоплательщиками. <с а одновременно сомневался. с этим Трамп в, в, в овальном кабинете подписывал исторический, надо сказать, договор с Китаем, который, благодаря которым по оценкам американский этот GDP вырастет на полпроцента, полпроцента это огромное, в принципе, величина в, с учетом того, что в американской GDP сколько там 20 чем-то триллионов, угу. то есть полпроцента это получается сколько? Триллион. Ну вот. да. Нет. Ну, э... где-то. Да, да, триллион. Нет, не триллион. 500, э, сколько? 100, миллион, 100, 100 миллиардов, но это тоже на дороге не является. Значит, и... И он подписывал это дело там ручкой какой-то из Теплс буквально там за 202. <с desktop> <св <certas> <свят> Поэтому... Ну а после того, как Пелоси подписала, назначили семь человек эту великолепную северку, с которой возглавляет ä, Адам Шиф и Джерри Надлер, естественно, и еще там набрали каких-то там человек мало кому известных, вот, которые в основном для политкорректности разбавлены. И эта семерка вместе с главным церемонимейстером Палаты Представителей и Сената, который обычно, ну, чья задача обычно объявлять что, громким голосом, что пришел там президент или кто-то еще, значит, они отправились торжественно неся эту папочку с статьями импичмента в э, Сенат. А, и это уже... на ну, это дело уже положили на музычку, на забавную. То есть, выглядит это все очень смешно, конечно. Потому что они никому не поручили, сами решили принести. А, и э, после этого э, срочно в Сенат примчался э, Джон Робертс, главный э, верховный судья. Э, всех... Э, спросил всех сенаторов, согласны ли они... Э, то есть, будут ли они совершенно беспристрастными и, ну, честными и беспристрастными в этом рассмотрении импичмента, они все сказали, конечно, все сто человек сказали, что да, и на этом, после этого Сенат ратифицировал другой, наконец-то, договор, который был подписан Трампом с Мексикой, и с Канадой, и отправился отдыхать, потому что это уже был четверг, два часа дня, они устали очень, в пятницу они обычно не работают в понедельник выходной и во вторник с утра они продолжат, то есть начнут наконец Слушание по импичменту, процесс, и начнется это с чтения обвинения со стороны э, демократов, и э, это у них именно это выделяется 24 часа, я не уверен, это 24 часа э, астрономических или 24 часа имеется в виду, что ну весь Вторник. Они уже написали 111 страниц, они уже написали текст, сказали, что Трамп это угроза национальной безопасности. Вот. Ну, сказать можно все что угодно, конечно, но на 111 страниц их мысль растеклась достаточно долго и скучно команда Трампа, которая неожиданно, кстати, для всех. Не для всех, для многих, потому что Трамп не объявлял, кто будет в его команде до того, как документы передали в Сенат. А когда передали, он объявил, что это будет Алан Дершевиц и Кен Стар. То есть там 7 человек, а основные люди из них это Кен Старр, которого все помнят, я надеюсь, по импичменту Билла Клинтона, потому что это он там сделал кропотливую работу, нашел там, скажем... Ну, мало кого, конечно, волновали отношения... Надо отдать как бы, историческую справедливость, что мало кого волновали отношения Билла с Моникой, но то, что он врал под присягой, это, конечно, уголовно-наказуемое преступление. Вот. Поэтому и он раскопал, докопался и провел импичмент. Поэтому сказать, что он в импичменте ничего не понимает, трудно. Алан держится один из видных профессоров закона, и который, который в принципе ультралиберал. Он голосовал за Хиллари, голосовал за Обаму и не скрывал своей, в принципе, неприязни к Трампу. Но когда пошел этот процесс, он стал одним из главных противников импичмента, потому что сказал, что это неконституционно, так нельзя. И его включили, тоже, кстати, была достаточно забавная ситуация, потому что сначала его как бы включили, ему поручили э, то ли написать э, вот эту вот э, э, э, вступительную речь, которую они сказали, то ли э, то ли там еще что-то, то есть какую-то одну задачу ему поручили. Но было непонятно, входит он в команду Трампа или не входит. И что-то весь день там в четверг все. Вся медиа говорила, что вот, он не входит, входит, не входит, там, к нему приставали. В итоге все кончилось тем, что команда Трампа сказала, ладно, говорит, раз вы так, что-то такие бестолковые, не можете понять, то мы его включаем тоже. То есть, он, он точно будет в нашей команде. Поэтому... И там еще есть несколько человек, и, в общем, когда сравнивают заслуги в адвокатские и юридические заслуги одной и другой команды, там, конечно, сравнения никакого нет. Но, как мы знаем, это все равно, мало кого волнует, потому что процесс политический, и как будет голосование, если ничего вдруг не произойдет сверхъестественного, мы примерно представляем, но, конечно, с интересом на этой неделе после посмотра. Скажи, пожалуйста, а -а -а. окей, это, это такая информация, которая так или иначе проходила и и с ней мы в том или в той или иной степени знакомы вот как ты лично думаешь вся весь этот э, цирк э, извините меня что цирк все-таки более благородная э, сколько продлится вот э, есть э, ну, соображения что говорят что это может две недели займет прежде чем их э, отфутболят со всеми этими обвинениями как ты сам думаешь ну, по мне, как бы, желательно, чтобы это продлилось, да, я не знаю, чем, как можно дольше, и расследовали всех, кого можно по этому поводу, ну, и, и кого, кого можно, кого нельзя, вызвали на допросы, но с одной стороны, но с другой стороны, это получится как бы легитимизация этого процесса, что, в общем, делать не очень хочется, потому что во первых ну, надо напомнить что эти обе статьи э, импичмента которые, в которых обвиняют трампа по которым обвиняет трампа ни та ни другая не, является, не отсутствует в американском уголовном кодексе поэтому это вообще смысла никакого не имеет с точки зрения американской юриспруденции. Потому что вы не можете обвинить кого-то в чем-то, чего, чего нету. В, в, то есть, обвинить можете, но это не является уголовным преступлением. То, то есть, импичмент и потом в сенатский этот процесс это, в принципе, за обычная аналогия обычному обвинению и, и потом процессу судебному. Поэтому должны быть преступления все-таки как хоть как-то обозначенного в уголовном кодексе поэтому если это закончится в первый же день я не удивлюсь ну, есть да, сначала... так, но а? я думаю что что касается вызова тех или иных свидетелей со стороны значит адвокатов которые представляют трампа белый дом то скорее всего есть еще март месяц когда мы ждем появление персонажей других, в том числе спецпрокурора Дюрама, там, и может быть тогда что-то будет из того озвучено, что, что мы ждем уже не первый год. И может чьи-то головы наконец-то полетят, и чья-то жертвенная кровь там прольется, условно говоря. Но сейчас, скорее всего, да, затяжка, я согласен, возможно, не самый не но, самый а правильный момент. же конспирологическая, казалось бы, теория, но ее неожиданно Оба Дональда Трампа и старший и младший под, подхватили, что делает ее менее конспирологической. То есть если подхватил бы только Дональд трамп Джуниор, то как бы еще можно было закрыть глаза. Но когда трамп Старший тоже об этом твитнул, то тут начинаешь задумываться, потому что есть версия, что Пелоси из себя только строят. Выжившую из ума старуху а, а, а на самом деле Все это сделано специально Затяжка, чтобы э, Как можно больше затруднить Нашим главным э, коммунистам э, Первые праймеры своеви и в Нью-Хэмпшире Потому что они должны состояться В начале февраля а с импичмента их никуда никто отпустить ну, никуда не сбежать. Да, это, это такое, такое есть, но на, на самом деле мы столько еще этой конспирологии услышим, что, что нам мало не покажется. Э, окей, хорошо, у нас буквально несколько минут до перерыва. Давай-ка ты э, хотел какую-то вишенку на торт. Полу, а, ну это не касательно... Ну да, не касательно. Да, это мы переходим в королевское семейство, которым сейчас разбор шатания, потому что, как мы помним, сначала оттуда принц Эндрю из-за скандала с Эпстейном э, ушел, потом э, принц Гарри с э, Меган, э, как это, герцог и герцогиня Сассекский, правильно? Да. Вот. Да. Они решили переселиться э, в Калифорнию, но только после того, как э, Трамп перестанет быть президентом, а пока они пытаются поселиться в Канаде, и Принц Карри, кстати, пытался э, об, обеспокоенный видимо тем, что денег будет мало, пытался э, уговорить Дисней, что э, Меган Маркл то умеет э, делать э, озвучку там мультфильмов или фильмов. О, она много но... чего умеет делать, ты не волнуйся. Да, да. и Но потом королева э, в, в королевстве да, в, в Англии долго обсуждали, что же делать, и королева, как как это говорится, посовещалась и, и, и приняла сама решение, что они теперь больше не могут называться, э, не могут носить свои королевские э, титулы, не могут быть герцогом и герцогиней, и он не может быть принц И поэтому сейчас э, ходит такая шутка, что, э, как это, что муж, известный ранее как принц. Это для некоторых наших слушателей, которые, может быть, не помнят, что это, раньше это как этот принц который был исполнитель да, когда он заменил в один момент свое имя какой-то там символ его тоже так называли, да. что певец ранее известный как да, ну да, очень много вокруг этого и слез льют и смешного, мемов всевозможных там, О, да, где, да. где О, Гарри при, стоит при, при там в Макдональдсе, Макдональдс, там на и кассе и все финге, так... да. <laughs> ну хорошо, ладно давайте мы сделаем небольшую паузу, важные объявления послушаем, а потом вернемся если у кого-то будут вопросы, то мы с удовольствием на них ответим Возвращаемся в программу Радиоблог Игоря цесарского Телефон в студии 847-4005-200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Добрый день. Еще раз напоминаю, что сегодня со мной э, на связи Михаил Герштейн, блогер из Нью-Джерси. Ну, э, Миша, я думаю, что мы венциносным или бывшим венциносным уделили достаточно внимания. И у нас есть о чем поговорить еще из того, э, затронуть те темы, которые более волнуют нас, жителей Америки, как ты думаешь? Ну, можно, конечно, потому что на прошлом деле было много событий, э, не считая импичмента. Одно из главных это было, что все-таки Майкл Флинн, генерал трехзвездочный, который был первым трамповским советником по национальной безопасности, которого там, сколько, там через три недели уволили, потому что, как мы теперь знаем, ФБР очень стремилось это сделать и сделали какие-то там... сделали вид, что он что-то там сильно нарушил. И теперь мы выяснили, благодаря в том числе отчету а, генерального инспектора Минюста Майкла Корвиса, что, в общем, никаких особенных там нарушений не было. А, и, и над ним уже давно-давно идет суд, который уже сколько там тянется, два года, наверное. А, и его в какой-то. Благодаря Бобу Мюллеру, суд никакого отношения там, к Трампу и к русской саге не имеет. Имеет к тому, что Майкл Флинн в какой-то в, в какой-то. Момент помогал своим там, турецким товарищам, грубо говоря, и не зарегистрировался в соответствующей организации. Это, как мы знаем, никто особенно не делает никогда, но к Флину решили прицепиться по этому поводу. И потом и обвинили его еще заодно в том, что он обманывал ФБР. Как мы теперь знаем, что ФБР он не обманывал. И, и когда над ним был очередной... Там, заседание суда, команда Боба Мюллера сказала, что, хотя Флинн там все понарушал, понарушал, но она ему рекомендует, как это, ноль, то есть нулевой срок заключения и, возможно, условный там какой-то, небольшой срок условный. И потом вдруг через год практически... После этого вдруг Минюст, уже когда было, Мюллера уже нет и ничего нет. Минюст сказал, что не, мы передумали, мы считаем, что он там что-то нарушил, поэтому мы ему предлагаем там от нуля до шести месяцев, ну, грубо говоря, шесть полгода заключения. А, и э, адвокат э, Майкла Флина, Сидни Пауэлл, она очень возмутилась и сказала, что все, хватит. Потому что до этого Майкл Флинн в какой-то момент пошел на сделку с Олесом и в обмен на то, что он признал свою вину. А тут, они говорят, что раз Минюст свою позицию поменял, то, в общем, Майкл Флинн теперь свою вину не признает больше. И все. И теперь эта вся история крутится с новым... пошла по новому кругу. Потому что раньше судья который, казалось бы, фамилия у него ⁇ Салован ⁇ по-моему, не помню как его зовут, который, казалось бы, в общем, симпатизировал достаточно Майклу Флинна и на одном из заседаний просто умолял его отказаться от своих слов, что он признает свою вину. Но тогда Флинн это не сделал. Теперь вот этот вот Салован отложил процесс на месяц, потому что он должен послушать доводы, почему теперь Флин отказался от этого, и там свои доводы поставить и так далее. И вот теперь в конце февраля, вот когда, как раз, когда у нас там с импичментом все закончится, я надеюсь, и будет как раз вот этот вот очередной виток этого процесса, который очень интересен, потому что он очень сильно подрывает и так, в общем, сильно подорванную репутацию ФБР. И посмотрим, что будет с нынешним главой ФБР, Кристофером Рэем, потому что сейчас ходят слухи, что вот Марк Медоуз, конгрессмен, который недавно как раз ушел в отставку, потому что сказал, что он будет помогать Администрация трампа входит слухи что его как что это он будет следующим а, а, председателем этой организации Ну, ты знаешь что она политизирована до нельзя и и к сожалению великому от того что даже меняешь там верхнюю верхний эшелон а, там остаются ну я не знаю в каком количестве люди а, ну, чьи функции совсем иные, нежели, скажем так, они осуществляют. То есть мы прекрасно помним, и, к сожалению, на сегодняшний день, если посчитали, что тот же Флин он виновен, и, и вот эту всю карусель закрутили с судебными этими слушаниями и так далее то, конечно же, другая сторона, республиканская, скажем, ждет, когда же будет нечто подобное для человека по фамилии Строк или Стржок, как уж там его произносить правильно по-русски. Страк, Страк, страк, здесь страк ну страх, это уж там с, вариантов много, сложная фамилия. И вообще не только фамилия сложная, а вообще сложная у человека, я бы сказал, натура, которая вот, вот все-таки хотела не пропустить Трампа в президенты. Ну, вот это, наверное, именно то, чем занимается ну, кроме страха, у нас там еще пять Байденов, как выяснилось, только что уже пять Байденов сильно обогатились благодаря одному Джо. То есть, там у него брат в каких-то где-то во Флориде получил непонятно с чего... Контракты, по-моему, на Школы или на что-то там Еще и тоже получил Достаточно много денег, но про Хантера Мы уже знаем, по-моему, покойный Брат Хантера тоже в свое время успел приобщиться к этой папиной кормушке. И, и, а пятый, я уж не помню, кто там пятый Байден. Вот, потому что только что нашли, я еще даже не успел его запомнить. Вот. И тут, кстати, пошутили по, по поводу того, что Байден хочет президента, обеща, обещает, что, что он сделает. Как бы сказать, что тут борьба будет между тем, кто 40 лет находится там у власти и все время что-то обещает и тот три года который уже и, и Трампом который три года находится в президенте уже все сделал ну да шутить можно кстати говоря вот этот весь юмор да он, он все-таки горьковатый потому что э, нельзя только воспринимать с сарказмом с иронией и так далее все что делается ведь это делается в стенах конгресса это делается в стенах судебных и так далее, то есть казалось бы, ну да, возьми отмахнись, как от назойливой мухи но не получается, потому что всей этой ерундой занимаются официальные лица, которые делают, скажем надевают на своей физиономии серьезность и, и, и продвигают то, что в принципе ну, непродвигаемо, нелогично. Но представь себе подобное вот судилище, да, условно говоря, над Бараком Обамой, да? О, я бы с удовольствием. Я бы тоже, но <свят> ну как? Ведь, ведь наша фантазия, она вообще то не бедная, я вам точно говорю, но она представить себе не может и сотой доли тех нападков, нападок, которые вот получает Трамп. То есть, да, конечно, там жюрили президента. Да, конечно, критиковали за его указы, которые, которыми он обходил, когда ему было угодно любые там, э, любой конгресс и прочее, не дожидаясь их вердикта. Но теперь, но теперь что происходит? И ведь, э, судя по тому, что мы видим, даже, даже если все будет благополучно, даже если в ноябре Трамп, вот как его сторонники просят, еще на 4 года останется, ведь Похоже, что ему ни одного дня спокойного не будет. Похоже, ну, что зависит, будет. все зависит, на самом деле, от его толстокожести, вот. Поэтому, Но... насколько он из-за этого сильно переживает. А тут, кстати, насчет того, что они серьезные, делают какие-то серьезные вещи, тут достаточно много сомнений есть, потому что... Попал случайно в эфир, по-моему, на MSNBC фрагмент, когда у Камалы Харрис спросили про импичмент, и она, не понимая еще, что идет эфир, очень рассмеялась, там была веселая-весела, потом ей, видно, моргнули, или она догадалась, что камера включена, она тут же маску сменила, стала очень серьезной, стала говорить о том, какой там Трамп преступник и... Этот, предатель, кто там еще, Как еще они его там обзывают, я уж не знаю. Вот. Поэтому насчет того, что они не понимают, например, что происходит, они, конечно, прекрасно понимают и прекрасно понимают, что это цикл. Ну, они понимают. Видишь, те, кстати, от кого мало что зависит, отставной уже козы-барабанщики, они вот неожиданно и делают заявление. Кстати, даже я прочел не так давно, что меня уж очень поразило. Та же, та же наша ну, уже идущая, так сказать, совсем под, под, под, под уклон, так, в своей жизни судья Гинзберг, она а? даже сказала, что придя ко мне вот с такими документами, я бы их отослал к чертовой матери. То есть, процитировали ее. Вот меня это, это... поразило, но, но вот... Помнишь этот да. анекдот про то, как умирает старый вы? А, ну да. Ему, ему говоря, он э, стоит с семья, и он говорит, вот говорит, там, запишите, что Гольберг мне должен там 100 долларов, он mm -hmm. говорит, записываем обязательно, говорит, там э Абинович мне должен там 200 долларов, они говорят, записаны, это а Шапира, говорит, а я должен Шапира 300 долларов, все, говорит, впал в забытие, вот, так же, видимо, и, к сожалению, про судью не, не к сожалению, я, она ну... сказала хорошие слова, Ну, но... это, да, кстати говоря, ну, хорошо, какие бы ее взгляды на, на жизнь и на, на суде, на, в общем-то, на юриспруденцию не были, но она же, наверное, много чего в жизни повидала, и, и понимая, на чем стоит вот эти всевозможные обвинения и так далее даже у нее вот такая здравая мысль промелькнула но... вы с чем вы с чем вы идете что вы хотите предъявить ведь это просто безумие но, но это кстати, безумие к этим а, людям к этим документам я тут а, а, мы с тобой по моему когда беседовали а, как раз про этих свидетелей, Фионы или Фионы Хилл, угу. когда выступала и плакала и говорила, что вообще ужасно это все. Это специалистка по России, по-моему, из, э, гос, э, из Госдепа. Она говорит, что вот невозможно, как же это можно было Украину лишать помощи. Естественно, как всегда, оказалось, что при Обаме она даже написала огромную статью в то ли Вашингтон-Пост, то ли ну, в, в этих в, в демократических, в демпактии насчет того, что когда Обама не дал Украине эти летальные вооружения, она написала статью, в которой полностью это оправдывала, потому что, говорила, что нельзя Путина раздражать нельзя Украине давать такое серьезное оружие. А тут Трамп два или три года это все давал. Тут значит, пришел новый президент, он чуть-чуть там на пару недель там задержался, ну сколько 55 пять дней там задержался Ну Да ну не это амнезия, это известное дело. У нас есть звонок, давай попробуем принять его. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Я хочу Елена из Вержини, я хочу спросить такой вопрос во первых вот, ну, казалось бы значит, известно давно уже о коррупции байдена почему, почему это раньше не был поднят вопрос трампом там, не знаю джулиане конечно они меньше информации знали но, но в общем то они знали об, этой, об этих коррупционных делах без подробностей но знали и почему это было не сделать, как бы через юридические органы официально? Конечно, может быть, там они в то время думали, что как бы вот мы не будем этот поднимать вопрос, они не будут там так нападать на нас в других вопросах какие-то такие договоры. Это первое, наивный такой довольно вопрос, я понимаю. А второе это вот эти все менеджеры которые выбраны от две партии, это они как бы будут представлять кейс, да, а потом, значит, эти самые юристы. И да, и если там юристы как бы, ну, продем продемократические, Держкович там, и еще там <тарыш> Старый, это понятно. А остальные они продемократические или нет? Хорошо, спасибо, спасибо Елена. Я на, на первый вопрос попробую быстро ответить. Дело в том, что мы только можем предполагать. Что там, как говорится, в голове у президента, у его сторонников и у сотрудников? Поэтому, почему он делает то или не делает другое, мы не знаем. но скорее всего, соображения определенные у него имеются. А на второй вопрос уже Миша ответит, я думаю. Но я еще по первому хочу добавить, что во-первых, мы еще не знаем, насколько получить какую-то информацию конкретную из Украины тоже достаточно сложно, поэтому. Возможно, что они только смогли где-то в прошлом году, в конце, точнее, 2018 года что-то толком от кого-то получить, потому что, как мы там помним, что начинаются эти обвинения там с того, что в декабре там, 2018 года кто-то с Шокином встречался ну, кто-то да, там. Ну, то понятно. Честно, Эти, вот, э, это... Получить какую-то информацию тоже, ведь Украина тоже не будет же просто так давать информацию. Они хотят что-то взамен, это же все, э, как это квит. Да, ну, взамен. Ну и дело в том, что тут схемы, которые, казалось бы, уже известны, там, но тем не менее, кто же хочет раскрываться, чтобы иметь шанс угодить вообще за решетку. Никому это не надо. Поэтому ну, не абсолютно. так все просто. Ну, хорошо. И... А вот насчет процедуры? А насчет процедуры... Слов... Эти семь юристов со стороны Трампа, они все насколько я понимаю достаточно... То есть демократов там нет, кроме Дершевица. Но Дершевиц известен своими отрицательными взглядами по поводу импичмента и он это сильно сильно болезненный вопрос для демократов потому что в принципе он никогда не ни своих либеральных взглядов не скрывал поэтому конечно это достаточно сильный ход Трампа там конечно у него удерживается есть одно подозрительное как бы сомнительное пятно в его жизни это история с тем, что он с Джеффри Паттейном был как бы на дружеской ноге и подозревают некоторые, что он его этот остров посещал. Кто не посещал, это дело отрицает, но если они начнут сильно давить на это по этому поводу то тут же еще дополнительные документы по поводу э, Билла и Хиллари, э, которые летали на этой Лолите-экспресс не один раз, вы, вылезут, поэтому они даже и по этому поводу не могут пойти давить. А, и поэтому, кстати, Дершвит, я думаю, только вот, выступит один раз, представит этот кейс и, и закончит. А я, по-моему, забыл сказать, что 111 страниц написали да, говорил, э, демократы да, да, да. Э, в свои документы, вот, которые они будут представлять завтра, а ответ э, юристов Трампа... Всего, всего было на шести страницах. Ну, и сводилось а, это все к тому, что это все неконституционный маразм. Поэтому, ну, вот в общем-то, даже не Это дело: он не, нет э, такой э, юридической основы. Вот понимаешь, да. вот в очень этом вся... Очень сложно, <laughs> и... что, что не имеет над собой никакого ни прецедентов, ни, ни какой-то основы. Вот, да. Ну, ну, когда-нибудь все в первый раз происходит. Дело в том, что наше общество вообще сталкивается к тому, что что законы сами по себе это дело такое вот если э, для наших особенно прогрессивных есть чувство а потом у них есть абс абсолютно чувство справедливости как они естественно понимают его и вот это главнее чем любой закон это выше любых иных соображений понимаешь что происходит то есть э, пыта идет э, размытие того, на чем страна, в общем-то, стояла все, все, все время своего существования. Ну, кстати, насчет этого размытия, надо сказать, что помимо всех остальных заслуг администрации Трампа, тут надо самое главное отметить и не забывать отмечать, это то, что при нем было назначено уже 200 судей, да. если, если не больше, в различные суды, а это судьи тоже пожизненные. И даже девятый, пресловутый девятый этот... Апелляционный суд уже почти что 50-50 стал с точки зрения по поводу представительства там демократов и республиканцев, что раньше вообще было немыслимо. Ну, это, который... да. это, глав... да, это, как отмечают люди, которые ну, за политикой следят, интересуются и понимают что-то, это одно из действительно главнейших его достижений, что в Верховном суде появились двое, причем интересное отличие, вот заметь, что наличие новых двух лиц, оно не предполагает, что они автоматом исключительно поддерживают повестку Дня республиканцев, они законники. Есть звонок, Сереж? Да. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела, как бы, немножко в другой плоскости вот это все. Абсолютно согласна с каждым вашим словом. Но, вот предположим, они его отстранили к власти. Рынок сразу обрушится, экономика сразу упадет, практически все прочее. Они же ведь ничего не умеют, абсолютно. Если взять вот исторически, последние, за последние 50 лет, э, кто был у руля с, от демократической партии, они же все заваливали. Когда говорят про Клинтона, что при нем была хорошая экономика, потому что был умниц Ньют Гингрич, который э, контракт с Америкой заключил и, так сказать, экономику это поднял. А, а так они ничего не умеют то есть народ если это не понимает то мы где окажемся экономически мы окажемся как вот в венесуэла и не сразу может быть но ну, в принципе только так может быть потому что они абсолютно бездари, коррумпированные жулье и все остальное прочее и это помимо того что у них союз с мусульманами это значит потечет большая кровь спасибо, спасибо за большое. ваше мнение ну. Понятно, что. Насчет, вот, не надо только говорить все, потому что мы прекрасно знаем, что в лучшие времена, даже в Демпартии среди сторонников или людей, придерживающихся этой идеологии, существовало немало достойных людей. Они и сейчас есть. Просто, увы, там преобладают другие ветры, задули, понимаете, все ушло далеко Нет, влево. Не надо, не надо путать все-таки демпартию с социализмом и сейчас эти социалистические ветры, которые, естественно, следовало ожидать после всей этой политкорректности после всего да, следующий шаг это, конечно, ГУЛАГ и тому подобное. Да. А оно только при социализме все-таки может быть. Да, у нас еще вот. и звонок, но ну, последний, наверное, потому что время уже истекает. Покороче, ну, и, Я извиняюсь. Да. Вы знаете, я опять же согласна. Я говорю, что в последнее время, конечно, скатилась эта партия практически в социализм. Да. Уже скатилась. Посмотрите, кто там. Эльхан Амар, да. а, Акасия Кортес и все остальные прочие. А то, что она была там в, во времена, например, Джона Кеннеди, совершенно другой, ну да, была. Но сейчас, то посмотрите, что делаете. Она же скользит именно в этом направлении. Да. Поэтому я думаю, что я права в этом С плане. Спасибо, Спасибо за ваше мнение. Ну, кстати, посоветую почитать в континенте у нас на, на сайте continentusa.com очень интересную статью Евгения Майборда, где он описывает, как идеология демократов и республиканцев вот, в определенной отрезке американской жизни, как они <соцентричные> взаимозаменялись по взглядам. Это очень любопытное наблюдение ну, со стороны. Историческим... Это понятно, потому что все, все же развивается, то есть, несмотря на то, что даже... Как бы консерваторов обычно говорят, что они там с, со времен Конституции свой взгляд не поменяли. Конечно, все меняют, и все, все течет, все меняется. Но демократия, когда государство занимается раздачей денег, понятное дело, что это и контролем, и государственный аппарат у нас сколько там, 6 миллионов, я забыл, сколько там, 3 или... В общем, огромный стал государственный аппарат, не говоря о том, что об аппаратах на местах сколько народу. Понятное дело, что все хотят денег, все хотят власти, и самая удачная для этого форма правления, это, конечно, социализм. Ну, мы надеемся все-таки, что что до этого не дойдет, по крайней мере, в, вот, в ближайшем обозримом будущем. Почему? Потому что есть много людей, и вот я, в частности, еще раз повторю, что увидел этих людей на ралли в Милоке, и мне показалось, что э, здоровое общество имеет место быть, и надеюсь, что еще и будет энное время. А пока я поблагодарю Михаила, поблагодарю всех, кто нас слушал, и, друзья, до новых встреч.